Доброе утро мне и доброе утро, добрый вечер, добрый день вам, дорогие друзья. И давайте перед началом я вам расскажу некую суть этого видоса. Во-первых, всем нужны скины. Да, всем нужны скины. Во-вторых, бесплатно. Бесплатно, да, Red редлайтинг. И в-третьих, все скины этого видоса будут у меня в описании на дискорд сервере. Приятного просмотра, приступаем. Тема, кстати говоря, скинов Хэллоуин. А перед началом критикования и обзора наших скинов давайте я вам расскажу также два интересных пункта. Во-первых, это один или два скина обязательно, а во-вторых, это тема Хелловина. Чем лучше скин, как бы чем больше плачу, чем больше скинов, чем больше плачу, минимум 100 рублей. Итак, начнем, пожалуй, с нашего первого модельера и это у нас Бам Томпсон. Ну, нам. -нам. Это тема холовина, господа. И сказать честно, этот скин меня, как бы я не знаю, никакого вау-эффекта от него у меня не появилось. Вообще нет, дам. И мне кажется, ну, я не знаю. Какой-то максимально плегкий скин. Типа, вот тут вообще белизна какая-то белая. Либо скин так и должен быть, либо автор обленился и решил просто залить это все зеленой краской. Ну я не знаю, мне это не нравится вообще. Ну, тем более расположен, ход барин, что-то неправильно надо в центр его, вам покажется, что я критикую, но я критикую скины, за которые я заплатил, господа, и это имеет место быть, и этот скин меня, к сожалению, не радует, и, ладно, давайте я оценю все скины, и будем с вами, как бы, общий балл выводить, далее, помп, у него почти все скины в таких зеленых, зелено-ярких тонах, извините, и этот скин меня сразу, знаете, Какую-то легкотню, я бы сказал, какой-то ну, чайник его делал. Почему я так думаю? Потому что заходим в предпосмотр, заходим как бы от первого лица, правая рука. И видим вот такую вот картину. С как бы вот эта штучка виднеется, как бы она урвиглазная. Убираем изоливку от как бы цветов, бам. И мы как бы видим очень интересную картину. Либо автор был лень растягивать текстуру, либо, либо времени было мало. Ну уж извините, что имеем, то имеем. Этот ски мне тоже как бы немного не нравится, да и почему все скины в одних таких цветах, блядь, цветовых тонах, зеленых, ну да ладно, этот ски мне тоже не нравится. Берда, господа, и на самом-то деле вот тут у меня уже появился некий вау-эффект, я даже захотел спиздить эту берду себе, нет, нет, нет, не хочу, вот тут кстати говоря, прикольно, мне нравится, вот тут конечно ребит немного, но это будет как бы незаметно в игре. Ну да ладно. Дальше что я могу сказать? Это дефолтная берда. Просто наложили скин. Это хорошо, потому что в другом случае бы лагало еще больше. Я потому что замечаю уже в присадке кадров. Смотрите, 60 фпс стабильно, И бам, изредка бывает 40 почему-то. Вот я сейчас пытаюсь показать это, блять, не получится. 5 текстур, хорошего качества, хорошего разрешения. Почему же так? 1024 512, ребята, это лучшее качество, которое никак не конфликтует с Майнкрафтом. Я вам всем его советую. Кстати говоря, заметил очень интересную картину. Что вот это вот такое, блять. М автор, я тебя хвалю, и тут появляется вот эта штучка. Можно было ее тоже закрасить текстурой, ну да ладно, длину ее, чтобы было хоть на что смотреть. Дальше, что я заметил еще, мне кажется, автор никак не сжимал текстуры, и да, 3500. М Два минуса, это незакрашенная вот эта вот штучка, дрочка, и как бы огромное разрешение текстур, что я ставлю тому... Я бы сказал, моделирую за три его скина. Нет, тут даже можно оценить только один скин, потому что те два были вообще какие-то страшные, блядь. 7 из 10. Да, я так грубо ебнул в самом начале 7 из 10, господа. Потому что этот скин мне реально понравился. Да и мне кажется, многим он понравился. Потому что тут он как бы хорошо сидит, блядь, в ходбаре. от а первого лица смотрится круто. Я бы сказал, это с ним можно играть. Я бы там сам с ним играл. А мы с вами идем дальше, господа. Надеюсь, вы... Ой, вот сейчас были, присадки, Вот сейчас были. Это у меня не комп, бы, господа. Это текстура такая огромная. Возможно, из-за этого местами подлакивает. Тем временем, второй модельер. Кстати говоря, тут будет много узнаваемых модельеров. И мне кажется, после этого видоса их станут узнавать еще больше. Надеюсь на это. Итак, начнем. БАМ! Ой, блядь, что? Это? Томпсон? На чем, пожалуйста, с Томпсона, вот такого вот, Томпсона, на первый взгляд покажется, что это дичь какая-то, что это такое, редлайдинг, что это? Но автор пытался передать, как бы, суть призрачного Томпсона, и сказать честно, да, он якобы прозрачный, местами ребит, но это не будет заметно, заранее говорю, и от первого лица, Угу, так, так, так, так, так, Но не знаю, чисто на любителя. Винитаре смотрится в фатбаре слишком огромно, но это чисто тоже на любителя. Сказать честно, скин меня немного удивил, да, но немного легкий. Идем дальше. Бам! Вот, ага, вот Энспир. это у нас копье деревянное. И, сказать честно, смотрится довольно-таки круто. Это всякие черепочки засажены на это деревянное. Смотрится круто, мне нравится. Как бы автор сделал некое разнообразие. И дальше его последний скин будет как бы вау-эффект у нас появляться, потому что я его уже видел. И бам! Да, охуенно, да, согласитесь Мне прям очень нравится, потому что детализации просто уйма Допустим, вот эта цепочка, черепочек Вот эти какие-то страшные, я бы сказал, иголочки Сам калаш, блядь, в говне каком-то залит Вот тут смайлик В говне имею в виду, в хорошем, как бы 5 текстур хорошего качества, имею ввиду хорошего разрешения, который у вас никак не будет лагать тут 300 кубов, ребята, FPS, он стоит на месте, куда бы я этот скин не двигал, я его даже сейчас выделю ему мы ставим, господа, ну, сколько бы ему поставить, за копье, которое мне понравилось, за Томпсон, который мне не понравился как бы суть видоса почти как бы выполнена, 8 из 10, 8, да почему же 8, потому что якобы это один скин на оружие, я просил именно на оружие имею ввиду огнестрельное, тут есть копье, которое мне нравится, но оно тоже выполнено на максимально легких тонах, как вы видите, да? Так, тем временем третий модель нашего видеоролика, и надеюсь он нас удивит, потому что у него только один скин, это у нас десертик, который всеми узнаваемый, думаю, да, и как бы одна текстура, один скин, начнем, заменяем файл, бам! Um... Извините, я реально удивился этому скину. Он меня удивил. Он реально смотрится круто. Реально круто, мне нравится. Вау! Постарался на славу молодец! Какие-то куклы Вуду на нем. Также куклы Вуду тут убитые кровавый весь Калашек. А -а. Вот тут, кстати говоря, можно было что-то доделать типа рукоятку. Что-то можно на ну, какой-то крестик, я не знаю, красненький сделать, было бы прикольнее. Потому что это смотрится слишком уж, я бы сказал, минималистично. Да и с рукояткой тоже. Вот эти вот эти два элемента тоже, как бы, в суть видоса влить, то будет очень хорошо. Я скину ставлю 9 из 10, только по одной причине. 900 кубов, господа. Когда я его даже буду крутить, будет виднеться тот факт, что как бы FPS будет падать. Ну, конечно, не критично на 5-6 FPS. Сам факт того, что 900 кубов в игре это будет лагать. при как бы, Когда вы будете пехаться, допустим, у всех калаши. Вау, вау, вау. Ладно, чекаем уже просмотр первого лица. Первое лицо прям смотрится годно. А уже в хот-баре еще лучше. Молодец. Четвертый модель нашего видеоролика. Давайте к его просмотру и обозревание скинов. Бам! Берда с этим скином. Кстати говоря, у нас был уже томик с таким, как бы, скином, текстура, как вам удобнее Берда мне нравится куда больше от первого лица. Ну-ка. Да. Смотрится прям круто. Кстати говоря, он ему бы лучше вот эту... Вот этот прицел в зелененький перекрасить. Да, в зеленый лучше куда смотрится, потому что вот прицелью не будет смотреться темно слишком. А в зеленым, как бы куда лучше. С кем мне нравится на самом-то деле. Каким бы он простым не был, он мне нравится. Но мне нравится тот факт, что он как бы все закрасил обычными цветами, а не текстурой. Бам, дам. Но это, конечно, не критичная как бы ошибка, но все же. Ой, блять. Ну, тут тоже имеется черепочек. Как бы, вот эти тыквенные цвета, красные цвета. Конечно, палитра была подобрана максимально <смех> охуенно. Далее вот эта маленькая тыковка, но ну, подобие тыковки. Эм... А почему нельзя было вот из одного блока, о, из двух, сделать один блок? Чтобы, ну, какая разница? Типа, ты лишние места добавил на этот скин? Я не знаю, лишние блоки, извините, запинаюсь уже. 600 блоков, охуеть Куда тебе столько, куда? Цепи всякие Ладно, тыковки, черепочек Улыбочка, вот это вообще Не в тему. я не знаю Ну, вот, кстати говоря Для решей вообще ничего не сделано Да, да и смотрится он немного Ужасно <куда> Ну это я, конечно, сам уже доебался за человека Но сравниваясь со скинами, которые мы уже видели с вами, господа Вот этот скин, я думаю, он даже рядом стоит Мирдом не нравится, Калашек. Ладно, постарался. Пускай будет шестерка, реально, типа, мы не будем занижать меньше пяти, потому что меньше пяти, это надо сильно постараться, говно скин сделать. Текстуру просто наложить и все, блять. чего то сложного. Никакого сложного этапа нету. Бедам не нравится, определенно. 6 из 10, господа. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слушаю. Ладно. Тем временем, пятый модель нашего видеоролика. И он вас удивит. Потому что тут спас, который тупо обклеен наклейками Хэллоуина. Почему же я так думаю? Потому что убираем вот это вот дело. И замечаем интересную картину. Спас, на который тупо налепили всякие PNG файлы. Я, конечно, это максимально осуждаю. Но в это же время понимаю этого человека. Это, скорее всего, новичок. И спасибо ему, что удивил нас. Потому что... У нас скины были прям, ну, нормальные. Вроде как. Никто не лажал. <с> До тебя. <с> так, убираем вот этот прицел, потому что он смотрится максимально уебански. От первого лица. Ага, в интерфейсе. Ну, в общем, ясно. Дефолтный РП Растамии, на который тупо обклеили всякие PNG-файлы по типу Холовина. Ужасно. Асал Трифл, если вы не поняли, это коллаж, на который... Тоже все наклеили, но тем временем я этот калаш не осуждаю, потому что тут уже имеется как бы развитие нашего моделира, он поставил уже калиматы на прицел, а не просто блоки. Молодец, развиваешься. Дальше убираем все эти наклейки и замечаем, что тут изгодного тупо модель. Модель мне нравится, ты молодец, надеюсь ты ее не украл, а сделал сам, если сделал сам, это реально годно. Мы этому моделиру ставим, мне кажется, тупо за модель, я ему ставлю три из десяти. Три из десяти, дорогой друг. Извини, тут нету скинов, ими даже не пахнет. Тупо из-за уважения к тебе, из-за того, что ты новичок, скорее всего. Из-за твоей крутой модели. 3 из 10. Надеюсь, это твоя модель, а я не просто тебя восхваляю. Шестой модели нашего видеоролика. И я готов вам уже показывать скины. Пам! Эм. <р os dialogue> ну, вы тоже как бы сидите тут, не понимаете, да? Я тоже. Не понимаю. Куда мы попали? Что это за видос? Что мы тут делаем? Um, <laughs> Меня радует только тот факт, что тут 100 блоков, 100 катагонов Нам, нам, нам, нам, нам, нам, это плохо, это плохо, это плохо, дорогой друг Дальше, а первой лица Можно было, конечно, чуть-чуть уменьшить, потому что она прям слишком огромная Вот так уже смотрится, как бы, мне кажется, более лучше, типа Потому что была она слишком уж огромной. Ладно, докопался до человека с нихуя. Хотя нет, почему? Нормально докопался, по сути. Кин мне не нравится. Скорее всего, это дело вкуса. Надеюсь, он вам понравится. Потому что мне вообще нет. Да, и текстуры сама подобрана, как-то максимально странно. Типа, при чем тут волк, цвета, фиолетовый космос, бля. Клубника бомба, честно говоря. Пам. Калашик, калашик, калашек калашек калашик, зомби. Зомби, смотрится прикольно, кстати говоря Кому-то это даже понравится, но Ребешка имеется Ребешка имеется, почему? Почему? Непонятно Ну, скорее всего, это бы не будет видно в игре, потому что Цвета там однородные Это первые лица смотрится Кстати говоря, довольно-таки прикольно В ходбаре. но почему никогда Хотбар никто не чекает Господа, это самое важное Вдруг какие-то игроки будут вязать Ваш РП. ну вот вдруг Будут кто-то ну, использовать. Типа, о них надо тоже заботиться. И что я ставлю в итоге этому моделиру? Сказать честно, мне понравился только этот скин. Не этот. Этот скин. Зомби. Зомбак. Зомбачок. По текстуре все очень хорошо наложено. Молодец. Но почему-то названия где то слишком длинные. Зачем? Мейн текст. Можно было 1, 2, 3 поставить. Ладно, я уже сам душнил. 180 блоков. Это очень хорошо. Исключительно только за зомбака я ставлю тебе... Хм. 6 из 10, молодец, умничка Мне кажется сейчас многие удивились, потому что скин реально годный Мне он очень нравится И многие заметили тот факт, что модель изменена То есть добавилось плюс-минус 300 кубиков октагонов В общем, не важно Так, тем временем, ребята, текстура Текстура наложена очень хорошо, это прям видно на экране Она высокого качества, это несомненно хорошо Но в это же время мы понимаем прекрасно тот факт, что весит она тоже немало Бам, 3 мегабайта, ну да, я был прав Он у вас будет лагать, скорее всего Но на этих пока, конечно, будет тянуть Мне нравится этот скин, несомненно, очень нравится Но текстуры высокого качества и кубиков довольно-таки много И скин тоже подобран очень хорошо Но именно под хэллоуинский не особо тянет, но как бы такие жуткие стили Ладно, ладно я просто не знаю, мне очень нравится все. То же самое, даже 1000 октагонов, хексадронов, не неважно, трансформеров хоть. Текстуры тоже высокого качества. Это мне очень нравится мало от тебя, что ты прям стараешься, делаешь новые модели для скинов, для видоса, Это очень круто. Многим это, несомненно, зайдет. Но в то же время текстуры высокого качества, кубиков много. Совет тебе, делай оптимизированной охуенной модели. Я у тебя буду пиздить. <с> Кстати говоря, все скины этого видоса, ребята, у меня на Дискорд сервере будет скачивать бесплатно. 9,5 баллов из 10. Молодец, постарался. Эм, ну как бы следующий наш модерер, дорогие господа, скин на хэллоуинскую тему. На самом-то деле, но. No. Но-но-но-но-но. No, no, no, no, no. Это не скин на хэллоуин, потому что, конечно, смотрится это довольно-таки жутко. Конечно, это смотрится довольно-таки стрёмно, но в это же время максимально-таки странно. Что это такое? Зачем это нужно? С какой целью это создавалось? Непонятно, типа, что, ну реально. Просто возникает вопрос, что? Дальше, тем временем, октагонов мало, молодец. Текстур слишком много, и мне кажется, они весят тоже довольно-таки немало. Смотрите, сколько текстур. Это все можно вместить в один как бы, элемент, и все будет нормально. Но это один из элементов... 1,500 мегабайт. Это плохо, дорогой друг. И я, кстати говоря, заметил еще тот факт, что наложено на все не очень-таки хорошо. Потому что, смотрите, бам. Ну да, а вот и оплошности. Вот эта штука, просто убираем текстуру, и мы замечаем прям очень много недопониманий. Вход баре нормально. От первого лица... Ну, я бы не сказал, что очень хорошо. Ой, бля, ой, бля, ой, бля... сразу 4 места, где ребит. Это плохо, дорогой друг. Это, несомненно, плохо. Дорогой. Даже 5 мест. Хорошо. Да. Оцениваем, господа. Давайте вы сами оцените этот скин этого модельера. Все скины этого модельера давайте вы сами оцените в комментариях. Потому что я не знаю, как это оценивать. Сказать честно, просто не знаю. Ну, этот скин подходит под хэллоуинскую тему. Второй не подходит, но он более детализированный, более лучше. Ладно. Это Science, ребята, за вами. Оценивайте в комментариях. Да, Сережа расстроил ты, конечно, меня, потому что тупо скачал какую-то жуткую фотографию, наложил ее в ПНГ, в видео, и как бы, на, блядь, хава, редлайтинг. На самом деле, нет, теперь у меня уже есть, как бы, определенный как бы, эквивалент скинов, на который можно опираться, и сравнивать с другими скинами этот, ну, появляется вопрос, что это, блядь, такое, а? Скорее всего, Сережа у нас новичок, я не буду на него гнать, давайте следующий скин, бам. Ну, кстати говоря, тоже одной и двумя текстурами, но смотрится куда лучше. Хотя, эм, ладно, беру свои слова обратно. <свест> Местами смотрится, ну вот с этой сорной еще куда не шла. Вот с этой, ой, ой ой ой ой ой рукоятка вообще отдельная песня. Так, последний скин этого модельера. Тут вообще ужасная текстура, смотрите. Даже с блокбенча вижу, что качество текстуры хромает, и меня вот эта СМГшка, пау. Да, она очень сильно хромает. Что могу сказать, Сережа, ты конечно постарался сделать сразу три скина, это однозначно лайк, но в это же время как бы нету того самого мастерства, как бы профессионализма того, что текстура как бы наложена хорошо именно скина, а не бесплатных png файлов, блять, по тему халавина. 5 из 10, Сереженька, извини. Антонио. Препиздущий, его все ждали, и вот на, ловите скины от Антона. Спас у вас уже на экране, на тему Холовина, как уже могли понять. Изменена модель, наложены текстуры, но в это же время единственный минус. Элементов очень много, Антон. по фиксе эту проблема ты любитель огромного количества элементов. Мация свечки, гляньте вот на это дело. Мило, смотрится довольно-таки мило. Давай, Эбе, чё за запах? Уф, халавина. Мне нравится на самом-то деле. Ребята, это не начало. Чё вы так сопли пускайте. Дальше Калашик. Я просто, блядь, выпал. Я это спижу себе, потому что 140 элементов. Текстуры не особо требовательные, Абсолютно охуенный скин. И последний скин на Перду. Как уже могли понять, это тоже минимальное по элементам. текстуре тоже, грубо говоря, минимальное. Можно тупо держать, если вам это нужно. 10 из 10, однозначно. Дорогой Red Lightning, скажи, вот ты сейчас на серьезке заплатил чепу столько денег за этот скин? На самом деле, да, потому что это говно, понятное дело, и мне кажется, автор сам это понимал прекрасно, и исходя из этого сделал скин на броню. МВК-сет и кофейный сет у вас уже на экранах, и мне кажется, вы уже поменяли свое мнение, потому что скины реально годные. Мне нравится, это был последний материал этого видеоролика. И надеюсь, вы поставите лайк и подписались на канал, потому что денег на видео потрачено реально таки много более тысяч. Кстати говоря, у меня есть свой личный промокод RED, который дает 15% на покупку доната на RESTMI.